Dear colleagues, uh, good day, dear friends, dear colleagues, dear students. Now we present our lesson for uh, students of Peter the Great Polytechnical University. I am Alexander Popov. I am associate professor, Peter the Great Polytechnical University. Also, I work for uh, Power Machine. Let's go. Let's start. Дорогие друзья. Наши занятия посвящены изучению технического английского языка. Для чего этот курс? Для чего предназначен этот курс? Этот курс предназначен для улучшения владения техническим языком студентов технических специальностей. В современном мире мы видим, что практически стираются границы между странами. Тем более те границы, которые существуют в веб-коммуникациях. Те видео, которые записаны в Австралии, мы спокойно можем смотреть прямо практически в режиме реального времени в России. Те видео, которые записаны в Канаде, практически сразу мы можем смотреть э, на даче, дома, э, в университете. И это расширяет наши границы, нашего, нашего познания. Мы стараемся улучшить наше восприятие мира, но зачастую, зачастую э, наши наше видение мира не ограничивается только нашим языком, только тем языком, которым ты владеешь при рождении и, и так сказать, при, разви при развитии в какой-то среде. Mm. Итак, мы с вами сказали, что, что сегодняшние границы мира, они практически за счет глобализации, за счет процессов глобализации, за счет процессов, которые, которые открывает нам электронное пространство, электронный интернет, они практически становятся открыты и взаимопроницаемые для информации. Наша цель, наша цель постараться научиться воспринимать эту информацию, в том числе воспринимать эту информацию на языке, который не является нам родным и по большой в большей части мы с вами не являемся носителями этого языка я говорю об английском языке однако многие из вас учились в специализированных школах закончили закончили достаточно большое количество курсов по английскому языку однако что же вы не говорите на английском языке о технических проблемах которые почему же вы не можете описать простую техническую установку сложность заключается в том что, как правило, вы не, владеете, вы не владеете терминологией или, как бы это сказать, вы не владеете техническим словарем, который позволил бы вам свободно говорить на технические темы. Теперь давайте подумаем, а для чего нам это нужно? Для чего нам нужно говорить на технические темы? Во-первых, мы с вами все... Учимся на технических специальностях в Политехническом университете. Второе. Мы с вами пишем статьи. Значит, и, как вы понимаете, это не одна статья. Это, это достаточно большой, большое количество тезисов на международной конференции, статьи. И мы хотим, что мы хотим? Мы хотим, чтобы нас услышали и увидели наши коллеги, который занимается тем же самым, но в другой стране. Это очень важно. Почему? Потому что вы узнаете, что делают они, на каком уровне э, научных достижений находятся ваши коллеги. Ваши коллеги узнают, что, делают, что делаете вы. И в какой-то момент происходит взаимный обмен опытом. Взаимный обмен техническими идеями, техническими решениями, техническими идеями. И это каждая из сторон позволяет, дает, дает так называемую точку роста и, и развивает это. Почему? Не дано одному человеку или одной группе, или группе компаний развить какой-то технологический процесс от нуля до, до, так сказать, до совершенства. Как правило, в этом процессе участвует огромное количество компаний. Что интересно, недавно был День космонавтики, и благодаря этому я узнал, что американская программа по выводу и посадке космического корабля на Луну, в ней участвовало 20 тысяч компаний. Подумайте, какое огромное количество компаний. Для чего? Для того, чтобы со всех сторон, со всех сторон решить заданные задачи. Это, это праве, правомерно правомерно и для исследований. Исследование не может, быть одно, не может быть однобоким. Только в одной плоскости. Нам всегда интересно, что думает, на каком уровне находятся те люди, которые занимаются тем же самым. Третье. Итак, мы с вами сказали, что первое, необходимо знать общую информацию. Второе. Нам необходимо участвовать в конференциях. Третье. Нам необходимо самим писать тексты для этого. Что для этого необходимо? Что для этого нужно? В моем понимании, как я вам уже рассказывал, и как я вам уже постоянно пытаюсь донести до вас, очень важную информацию. Первым является текст. Текст. Вот. Это обычный текст, который ты формируешь для презентации какого-то момента в данном случае для сегодняшней нашей презентации я написал несколько э, ну, несколько страниц текста вот. это для чего я это сделал для того чтобы очень точно или достаточно точно придерживаясь заданной мысли говорить о заданной теме что это нам дает что, что я вам хочу сказать, о чем я хочу все-таки вам сказать? Необходимо какое-то техническое событие постараться описать родным языком. У каждого из вас родной язык свой. Это таджикский, это узбекский, это китайский, это вьетнамский. В нашем университете учатся студенты, которые приехали со всего мира. Я даже не могу точно сказать, из какого количества стран приехали к нам студенты учиться в наш университет. Их этих стран достаточно большое количество. И мы с вами должны понять, что нас объединяет, нас объединяет русский язык. И мы стараемся с вами расширить свои познания за счет овладения техническим Английским языком. Молоток. Hammer. Зубила. Чизл for metal. Токарный резец. Turning cutter. Машинная развертка – Machine Reamer, обычное спиральное сверло из быстровеющей стали – High Speed Drill, металлическая линейка – Metal Рулер. керн или кернер – Сенча. Punch Tool, зенковка – Contressing, центровочное сверло – Center Drill, Стальные тиски, стилвайз, Штанген Циркуль, Калапер, например, Digital Calapper.